Я люблю фуру! Уже я-то заставлю тебя говорить. Mm. Ты че, <и> <и> <плес> а, да куда ты делаешь? Я залетаю в окно, Приземляюсь на ноги. Ебашу всех, кого встречу. Ну, и этих голбоёбов тоже. Вернусь от пули. А Одну <плес> поймаю. И в ебу там ухо отправил бейший, мне. Барин, потом я уехал этих двоих, и вот этого тоже, а этого вообще выкинул нахуй! Ну и вот я стою такой, сильный. Он такой сильный. не выхожу из нее, а... а там мужик на мотоцикле. Я еду на он мотоцикле. такой злобный, так что я в него ухуяю. Я И он улетает, слоумо. Ненавижу Летит блять, слоумо. Ну а мне похуй. Я. я просто, наверное, возьму его оттуда и нахуй убью. Ненавижу, блять, и оба! А, ладно, подсиратель, что у тебя Гиевами? И хуярю всех, кого встречу! На гиев это, ну, типа, на из Да, да, я понял! А потом мы типа э, берем и. и.. и четвером э, вчетвером и встаем. Ну <фосква> очень-очень крутые позы! Ну вот, охуенно. Я тут а подумал. Христос. Блин. Блин. Залетай! Бля! Тут никого нет! Мимо тут суко тоже. Ай! Я умираю! Держи. Бляха. Никогда. Больше не планируем ничего. Именно поэтому твой отец тебя не планировал. <с Что? Ну да. двигай эту хуйню, она сама себя не поставит. Ненавижу, блять, людей. Ну и кто теперь раб? А Эй, ребята, я did inside. Ребята. Ребята, я did inside. Иди работай. Ненавижу бестельников. Алло? Итак, всем здарова. Сегодня вот я запилю видео. Это было сделано за один день, и это была часть Барофу сделано. Просто меня довело до того, как какие-то дебилы или кики начали просто не рпшить. Я даже вам покажу это в видеосъёмку. Ааа, ха-ха, нет, не покажу!